Привет аудитория! В эту субботу у нас пройдет очередной номерной турнир UFC 281 или воскресенье, не помню точно, но ну, суббота на воскресенье ночью. И на очереди у нас бой с нового карта в легкой весовой категории между Майклом Чендлером и Дастином Паре Ну эти бойцы довольно-таки известные, поэтому не будем подробно про них сразу к делу. Ну, в антропометрии преимущество будет у Дастина Пария в размахе ног, в, в остальном эти показатели тоже в сторону Дастина, но они незначительные. Чендлер старше паре на 3 года, ему уже 36 лет. Ну, по мне, тут немного вариантов развития событий в этом бою. Оба бойца предпочитают проводить свои поединки в стойке. Паре более техничный ударник, более выносливый, в своих боях делает э, ставку на наш ударов, очень хорошо развит инстинкт убийцы у него, когда соперник потрясен. А в этих ситуациях Дастин быстро идет на добивание и доводит дело до конца, уже не давая сопернику а, прийти в себя. Есть у пробелы в борьбе и партере, очень серьезная проблема в этих аспектах, доставляет ему высококлассные оппоненты данных стилей, но Чендлер уже давно не ищет возможности оформить тейкдауны. Да, Майкл может привести, но в крайних боях это происходит только тогда, когда удобная позиция для тогда и появляется сама собой по ходу боя. Чендлер более взрывной боец, конечно же, с нокаутирующей мощью в кулаках, но со слабыми показателями а, выносливости. Майкл довольно активен в первой, в первой половине боя, в первых двух раундах и уже в третьем раунде работает на волевых качествах. Это мы видели его, в его бою с тем же Гейджем. В этом бою я не думаю, что Чендер будет тратить силы на борьбу, потому что Паре выносливый боец и дистанцию в три раунда ему пройти вообще не проблема. друзья, высокий темп боя. Если Майкл не тратил силы на борьбу ни с Оливьерой, ни с Гейджи, ни с Фергюсом, то какая вероятность, что он будет пытаться переводить Паре? Я думаю, очень маленькая. А вот потрястить Дастина какой-нибудь из своих взрывных атак он вполне может. Да и сам стиль ведения боя Майкла говорит о том, что будет яркая заруба в Токио, не унылые работают как на очки. Ченкеру 36 лет, он понимает, что карьера подходит к концу, пик фиформы уже давно позади и просто рубит бабло, закатывая яркие поединки. А выиграет он их или проиграет, уже не так важно. Главное, чтобы это был яркий бой, его хотели смотреть фанаты. А, поэтому в этом противостоянии, вероятно, конечно же, досрочное окончание, но... А кто победит? Ну, глава у паре будет покрепче, чем у Чендлера. А, Все-таки урон он принял в своих боях поменьше. Да и шансы у Чендлера будут снижаться с каждым раундом. А вот у Паре как раз с каждым раундом будут нарастать шансы. Поэтому если Чендлер не оформит досрочку в первой половине боя, то. Вероятнее всего выиграть парье нокаутом или решением. Я думаю, что паре понимает опасность Чендлера в первых раундах и будет работать осторожно, наращивая темп с каждой новой пятиминуткой. Я наверное, попробую заиграть победу даст на паре в третьем раунде или решением с экоэффициентом 3.5. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там же выложу в субботу варианты ставок на другие бои этого турнира. Подписывайтесь, чтобы не пропустить пост. Также подписывайтесь на канал. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику